Всем привет, с вами Крашик Дэйгейм! воу wow, wow, всем привет, Аринка! Сегодня мы играем Roblox Икея, правда на планшете, так что пардон, не за полноценный экран. Да. Так что, что мы сегодня, какая серия у нас, о чем будет речь? Я, я э, создала випку в IKEA, там же король! Расскажи поподробнее, в чем преимущество? Смотри, пап. Я могу... Что преимущество? Пап, я могу его заспабнить! Вау! Вот. вау хо, хо, вы видели? Искать короля не надо! Да! Все намного проще, чем мы думали, да? Когда есть По -по бипочка! Да, потом, смотрите! Видите, Пап, сэ... здесь есть э, вещи! И, и сейчас эта кровать ста станет вот губкой! Кровать стала губкой! Папа! угу зачем ты все притворяешь в губки зачем король что ты делаешь И смотри кинг кинг кинг кинг кинг угу я убегаю короче а давайте сделаем мы с кучу королей давайте давайте так Павнем ой, как очень много, короче, королей. Очень много. Прям что-то играла Хала. Их юбертов очень много. Пап, помогите. Помогите. Папа, я вер ногами. От такого количества. ужас. Да, пап? да, Крошечка. Убегай. Давай. Вот это что это происходит, Крошик. Вот сколько королей, и они все создают землетрясение. Крош, послушай. И давай... Мы сделаем ночь с этими королями. Давай, знаешь, какой-то бункер построим. Давай. давай. А самый лучший бункер, мне кажется, вот в этих стеллажа Папа, полочка. они все разреша... разрушают. Вот эти полочки, они не разрушат, крош. Надеюсь, нет. Давай, сделаешь из этого. Смотри, сюберт, что происходит? Смотрел, Смотрите. Смотрит! Смотрите. что происходит. Это просто жесть. Ребят, это просто жестяк. Что это? Строим дом повыше. Угу. А построй лестницу из поддонов и действительно сделай дом это, в воздухе. Да сможешь сделать да такое? Хватит сюда идти, Крош, дом в воздухе, дом в воздухе, сможешь сделать? Конечно, смогу. Точно, я не уверен. А ну вот докажи, покажи, не что уверен, ты сможешь. Давай. Мы проверим. Давай, давай, крошек, я хочу вот это вот, чтобы ты Показала, что это реально. А это сначала... даже спортивный интерес. Давайте сначала королей все худадим, потому что ужас как трясется экран. Давайте. А потом их заспавлю. Окей, крош, давай. Так, первое, то, что нам надо, это вот. Ага. Вот так. Крош, давай. Вот. Делаем такую лестничку. Ой, знаете что? У меня такой, кайф, у меня такой кайф сейчас, потому что не трясет экран. Такой кайф. Угу. Кайф, ули, кайф, кайф, кайф, ули. ули дев, дев, дев, девчонки, красоту, ули. Да, ты в этой песенке? Не знаю. Ой. Просто кайф. Ну я просто подыграл, так ну кайф. как бы. Просто. Точно, да Смотри. давай просто ничего не трясется, это же это, не, не представляю. Повыше поставишь. Не-не, еще выше, над этими стеллажами. Я, я делаю крош вот. Помута. Ух ты, ты прям как, как горку какую-то, да? Да, только с ней не скатывается Угу, ни один король не достанет до нее, да? Да, даже самый, даже самый босс Круто, а? Хотя король это и есть босс, ну ладно Давай бери следующий подон Ну это конечно его зовут Палет, ну ладно Как называй, как хочешь А ну-ка есть. Оп. Вот он уже скинул. Ага. Король давай. Коварный. Вот как Дидент э, коварный в английском, потому что он забирает все э, произношения. Вот и король коварный. Хм. Коварный король, да? А давайте пока я вам расскажу о чем я. Что мы учим на английском. Давай. Пап, что ты сейчас учишь? Ой, я сейчас э, закончил недавно тему Present Continuous, э, а сейчас учу вот, вот эти вот вопросительные why, where, э, who, э, вот этот вот, how, типа э, это, мы уже, это уже, мы уже месяц назад выучили. Ну, а я только начал. Я вот это в первом классе по-английски. А, а вы знаете, я в да. пятом, и мы уже, уже, знаешь, что изучаем? Что? Past Simple. Past Simple? Да. Крошечка, ну, это ты очень умная, ты очень молодец. Знаете, что? Да. в чем прикол? Я просто в шоке, как я так... За такой маленький срок э, сделала курс английского. То есть, ну ты, ну ты молодец. Ну, я, я правда этот. Э, Нет, ты тоже скоро ну, я вам хочу сказать, я раньше не учил в школе английский, у меня школа была очень такая интересная. Она. Э, ну, там не очень любили учиться, и было не модно учиться. И учителя плохо учили, как бы. Э, ну, вернее, ну, не было таких знаний, как сейчас вот именно. И я решил, что я мне все равно сколько мне лет, и я буду учиться и я это буду знать, потому что мне это надо. Только не с, плохи, только не с плохими учи. учителями. Ну и потому я сам выбрал себе учителей хороших. Вы знаете, ребят, что лучше учиться у лучших, а не лишь бы у кого. Вы понимаете? Потому Если... что лишь бы у кого дешевле. А, а... а толку у... нету, смысла да, нету. Вообще что... вы потратите свое время и деньги, и, походу, ничего не дешевле. Почему? А... Потому что жадный платит дважды. И а... тот, который профессиональный, к которому мы сейчас ходим, Uh, Тот, uh, ну, uh, вот ее зовут по, Марина по два, по, по... Зовут Марина Да, да, по два подона еще с каждой стороны Она так хорошо Да uh, yeah. uh, Ну, yeah. uh, ну yeah. я понимаю то, что она говорит мне Но она хорошо учит Да Марина, большой тебе привет, если ты э, Учишь, э, то есть не учишь, а э, Смотришь э, канал смотришь это видео По бокам Холлоб! еще Да, это еще по два С каждой стороны этот, ой, аккуратно, крошек, а ну перекуси, возьми аптечку, чтобы ты этот, э, чтобы было все нормально, и ты, это не умерла ну 9 минут, Слушай, ну у Аринки был выбор, или и Аринка раньше занималась в. Вот такие, э, э, э, да, в общем, два английских, один просто преподаватель, а другие группкой собираются хи хи ха, -ха играется и все дела. То не, все ну, так на так. том английском мне тоже как бы понятно было. Ну, понятно, прикольно, но, Аринка, еще один прыжок и все, и конец. Да, пап, мы да. можем себе бесконечное здоровье сделать. Ну, ладно, вот так давай лучше сделаем. Да, но я вам хочу сказать, не всегда то, что весело и прикольно, оно полезно. А почему полезно? Потому что вы что, учите английский, да? Для чего? Для того, чтобы его выучить, знать его, а... Если вы просто будете ходить куда-то Развлекаться на английский Типа вам прикольно, весело и по чуть-чуть знать То можно всю жизнь учить и его практически не выучить Так что лучше быть сразу С профессионалами uh -huh. Это окей? Yeah. Да, и с лучшими Вот если вы где-то тренируетесь на какой-то Спортивной секции Если вы к обычному тренеру придете Да, то ну что вы, ну обычно, ну чуть-чуть ну, узнаете и все. И что, больших успехов достигнете? Нет, ничего вы не достигнете. Потому что действительно, какие бы вы хороши не были, чтобы вас полностью раскрыть, и вы стали настоящими профи, вам нужен серьезный, настоящий тренер. Так что лучше выбрать кого-то серьезного, проверенного, известного, и тот, кто действительно этот этот за зарекомендовал себя как лучший. И потратить время на него, и лучше пусть больше заплатить, но вы будете с лучшими, с профессионалами, вы много чему научитесь. Ничего не поняла, но было очень интересно. Да, я думаю, если это не только детки смотрят, и подростки, они понимают, о чем я. Короче, ходить тренеру не просто тренеру, а к лучшему, к профессионалу. Если ходить по английскому, то к лучшему, к профессионалу. Потому что вы будете и хорошо знать английский, за кратчайшее время И будете хорошо тренироваться То есть в спорте достигнете больших успехов Если вы будете с лучшими тренерами Понимаете о чем я? Крош, что ты делаешь? Мы потом не прыгнем на это Опусти ступеньки, пусть будут Перед следующий поддон Окей, беру, ты там рассказываешь Очень интересно Точно интересно? Вот ты да. на танцы ходишь, крошка Да там я... просто обычные танцоры, танцюристы, или же там профессионалы? Там профессионалы. Вот, потому что мы с мамой тебя повели к профессионалам, а не лишь бы тратить время, как говорится, в одно место. И платить деньги непонятно за что, лишь бы ты ходила для развития. Нет, я сейчас обращаюсь к родителям. Лишь бы разби развитие, поверьте... Этот, если э, ну, у вас ребенок хочет он и, сам, танцором, он и сам и так развивается А вы, если вы хотите Действительно, чтобы ребенок что-то достиг Лишь бы куда водить ребенка Это неправильно, это потеря времени Просто, вот, просто грубо В одно место Вы, про, вы лучше заплатите больше но... Да, но ну, и получите Так же, как и заплатили Да, да, но вы поведете К действительно знающему человеку вот так вот. Я раньше тренировался в нескольких клубах и там были разные тренера и я понял, что с тренировок я ничего нормально не получал. Мы просто там тренировались, друг другу били по башке и, и ну как дрались и все и я ничего не научился. И тут я нашел другого тренера. И я начал понимать по-другому, как надо тренироваться. И я это начал это совершенствоваться. Я начал понимать, что я могу. А я даже раньше не понимал, что я могу. Потому что были тренеры глупые, такие вот они были бестолковые. Никому да, ну они не развиты. Никому в обиду. Да, да, да. Да нет Без тут. Обид. Не, ребят, здесь нет обид, здесь вот. Просто, знаете, обидно, когда ты потратил свое время и, и был не у того, репетитора или тренера. А когда ты правильно сразу же нашел того, кого надо и достиг большого, большого успеха, то вот этого точно не обидно. Говори, крошек. <связать> э, папа, а, э, ты <связать> а, а ты знал то, что э, мы уже танец почти выучили, там чуть-чуть осталось? Алинка, расскажи, что за танец? На какие конкретно танцы ребятам, э, расскажи, на какие ты ходишь? Я хожу на танцы Free Point, Dance School. Э, это, а там у меня э, учитель Катерина Олеговна, если ты смотришь это видео, э, то привет огромный. <связать> да, <связать> ладно. Мало ли что. Можешь лайк нам закинуть. Да. <связать> <связать> <связать> Екатерина Олегровна, да. А, Никакая Олегровна, Олеговна. А, Олеговна, да. Папа. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> как говорится, ученицы не жалко, да. Крош, давай что-то крыш-крыш ставить и сделаем сначала надо стены. Крош, ну ты все стены становишься как будто бы мы в коробке. Давай окна ставим. Папа, это к нам король заберется. Не забе... ну, да, не заберется он так высоко. Папа, у нас есть лестница и у нас есть проход к нашему дому. Ладно, Поэтому надо Когда... счистить все стены. Ладно, послушай, ты всегда можешь удалить лестницу. Давай, Крошка. Прыг-прыг-скок, прыг-скок, черничный пирог, а, Итак. <свят> ну и что на танцах? Ты уже какой танец там? Что вы делаете? Расскажи. Мы учим танец «Мечта». Крош, ну окна-то надо какие-то ставить, ну вот совсем. вот Ну вот дырочки. Да не, ну Крош, ну это я в коробке, ну давай окна ставим, Пап, давай. дизайн должен же быть какой-то. Ну вот это можно как считать окно, да? Да, Иначе. о, переверни, да и все, отлично. Смотрите, вот ребят. Ариночка, микрофон не закрывай. Хорошо. Да, а то ребята не будут нас слышать. Итак, смотрите, ребят Мы вот этот стол стеклянный Будем использовать в качестве окна Перевернем многие как надо делают. А, ты видела уже эту движуху, да? Да, да многие так делают О, ну Это очень прикольно Так, переворачивай Перев... Вот так А снизу, а сверху Опусти чуть-чуть Папа, мы тут а а балет а, а ты постоянно должна спускаться? Ты не хочешь вот просто эти вещи наделать? Папа, не, э, э, э, просто смотри, я буду спускаться, смотри, потому что здесь обычных вещей нету. Угу. Или здесь-то из этих идут этого нового. Угу. Папа, а ты знал ты, что мы уже 15 минут играем? Нет, не знал. Теперь ну уже знаю. Уже знаю. Крош, давай еще крышу достроим, построим освещение какой-то фонарик. Пап, это ты был прав, надо было просто э, засп, э, заспавнить это. Вот все. видите, как иногда полезно высушать папу, маму, а, а не я... говорить. Тайны я сама знаю, не надо, не надо. Папа, мама хотят как лучше, говори, Крош. Вот, смотри, у меня будет полностью стеклянная. Видишь, окно. а вообще надо папу слушаться очень сильно. Батя всегда заботится о смотря, своей о дочери. Смотря. Ну да, ну как бы я считаю, что у многих хорошие папы. И, да. да, и они очень хм. любят своих детей. И, и, и батя, он это как почти, говорит, это, как это, надо по жизни, чтобы было все тип топ. процентов пап э, любят детей. Да, ну, я надеюсь и больше. Как можно не любить своего ребенка, тогда вообще какой смысл жизни? Думать только о своей жопе, что ли? Это, это, это глупо, это очень эгоистично. Ребенок, ребенок, это самое главное, что у вас есть жизнь и семья, больше ничего нет главного. Запомните это. Папа, может хватит за нормально. Так, и послушай, поставь еще. Поставь еще фонарик, потому что темно, темно, как в подвале, и сейчас крыши, крысы появятся да, да. Вау, красиво как, мне нравится, я хочу туда переехать жить ну, в смысле? в прямом, я в реальности дом? туда вот хочу Я хочу туда Ты хочешь дом свой покинуть? Не, не покинуть, а сдать в аренду, а поехать туда жить вы ага, понимаете? Есть... сдать, сдать в понимаете? Я сейчас тебе сдам в аренду Кстати, ребят, что такое аренда Этот, э, Это очень, это очень круто Когда, если у вас стоит недвижка, квартирка, там гаражик Она не должна просто так стоять, если вы не пользуетесь, сдавайте в аренду и получайте деньги, деньги Короче, на этом канале я вам расскажу, как можно на всем зарабатывать, что можно Почему? Потому что я сам задымаюсь торговлей и арендай. Так что знаю, о чем говорю я. Мы то начинающие блогеры, но мы шарим и по другим делам, ребята. Так что давай, ставь фонарик, зажигай. Арин, поставь стулья и стол, и поставь фонарик, и обязательно наложи что-то перекусить. Например, картошечку фри, чизбургер. Кстати, не хочешь? Съездим в KFC. Не, не хочу. Не, а хочешь, пойдем сырники поедим? Я, я хочу. О, я сверху, я, сверху. Я да. хочу. О, как красиво, светло. Мне нравится я больше хочу. света, лучше. Я, я, я хочу для вас видео снимать. Ребята. Вы понимаете, насколько Арина любит YouTube? Вы знаете, что у нас есть еще один блогерский канал, называется Крошик Дэй? И там, скорее всего, найдется... Там челленджи, всякая движуха, в реал тайм, но гейм Ну как Бежите. красиво, боже мой. Вот видишь, батя, сейчас... слушай, Кроши. Так я это сама построила. А ну да, видишь, ну батя говорят? рядом был. Ну, а что, кто а, тебя поддерживал? А, кто тебе подкидывал? Мы уже 20 минут Во снимаем. Вообще никаких наград. Ты что, какой-то рекорд хочешь поставить? Да хоть 2 часа, хоть 3 часа. В любом случае нам это нравится, и мы дарим людям радость, правильно? Мы мы смотрите, в наших роликах мы рассказываем много чего полезного, что и как по жизни, из опыта, а? и плюс а? еще а? показываем, как что надо делать. В смысле, как они сюда забрали? Так, быстро убирай горку эту, эти короли, они, короче, к нам щимятся. Вот. Они разрушили. Вот так, вот видишь? Смотри, вот они просто разрушили наши полеты вниз. Вот уже, поганцы, да? Все, понятно. Если сейчас еще и ночь Крош... настанет, то будет жопа. Ой, крошек, так красивый крошек, так не должен выражаться. Ну, папа сказал, то ладно, но доченька так не должна себя вести. Аринка, поставь стол и стулья. Я тебя прошу, я голодный. Еды мне насып, пожалуйста. А? А? Ну... И ребята перекусят с нами. Поставь стол и стулья. А у нас ночь настала. Да, я очень рад. Мне все буду равно, что ночь, что день, я есть хочу. Нас убьют. Алин, давай. Ну я ставлю, я уже поставил. Ну стол. ставь, давай. Пончик, вода. И стулья. Фрикадельки будет. Фрик... Да я все буду, давай все, что есть я буду. Арина, скажи, а что это такое 59 минут и отчет назад? Это что, бомба должна рвануть? Нет. Это до, до утра. Посередине стол, не надо к углу. Где грузчики. Давай Папа, посередине. А что это? это? стулья. Ну, стулья, поставь стулья. Боже, как трещутся экран. Ну, что сделаешь? Короли все-таки еще не один, и они разошлись не на шутку. А что ты решишь? Трясаться мне перестало, то есть. А? Перестало. Ну, они ушли. Нет, это я их удалила. А как ты удалила? Ну, я же их сама из-за спавнила. Угу. Арин, спасибо за еду. Ммм, как вкусно все, но знаешь, что слишком здесь пусто. Надо какую-то картину и кровать, диван. А ну давай быстрой как ты считаешь по женскому. Давай по женскому сделай все. Я стол убрала. Давай, Крошик. Давай, что-то красивое. Телек поставь, пожалуйста. Сейф тоже надо, деньги Папка, будем. Папка, папа, это не сейф. А это что Это тостер. Тостер? Ну, давай, ставь что-то. Да давай я, я поставлю. Надо. Ты сам сказал по своему стилю. Ну, тогда давай, делай. Я хочу увидеть быстрее, как мы закончим красиво сделаем. Можем картину с Рокко поставить скалой? Ну. No телек, диванчик там Папа, я Можем сама Я да сдел... знаю, Слушай, сама все Арина, послушай Она смотрится из поддонов, Никак это дом, не комната Она смотрится как баня Давай сделаем классную баню Пап, я хотела Это наш дом, типа, выживательный ну, Дом баня, давай Смотри, все у нас розовая кроватка Красиво как Что еще? Умывальник, толчок Куда ходить папа, в туалет? это, папа, это наша комната, а дом. Ну, слушай, а в туалет куда ходить? У меня идея. Давай одну стенку уберем. Сделаем такой парапет длинный из подонов, типа дорожку. И там толчок посередине. Представьте, ребят, сидишь на толчке на большой высоте. И смотришь все вокруг на всю икею. А потом... Как и, говорится, и, прям в прямом смысле наложить на Икея, да? Не, и, а потом снизу тебя видят. Ну Ну и что? Вас что интересует. Я вижу, ты ничего не делаешь, да я сделаю. Это делаю я. Да, знаете, не надо никогда это обращать внимание то, что вас подумает. Иначе вы будете зависеть от чужого мнения. Вы будете. А рынка, микрофон. Аккуратненько. Давай, это вы. Здесь нету этого. Здесь нету унитаза. Нету унитаза. А куда все ходят? Никуда не все не ходят. Под стол? Жесть. А что, больше вещей нету? Да, вот это все вещи. Ну, а телек, диван. Телек, давай. Вау, какой плазма классный на стеночку. Давай, напротив, напротив кровати, Крош. Вот, давай. Есть, yes. Давай, есть. О, смотри. Ой, поправь его, он за стенку вышел, Крош. Рокка скала, видите, как стероидами обкачался. Да, так что там аккуратно, если кто-то надумает принимать стероиды, это надо, ну как бы лучше их не принимать, одним словом. Так, они не очень хорошие для здоровья. Блинчики. Да, блинчики. Кто хочет блинчики я с хочу блинчики. Давай. Привет. Крош. Привет. Что нам не хватает еще? Привет. Что нам не хватает в этой комнате? Ничего. Ничего. Итак, с вами был... Крошек игры, Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. И не пропускайте новые видео. А, Только, мы самое главное забыли королей заспавнить и выживать ночью.